Всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбор 2010 года на очереди часть b. B1. Установите соответствие между формулой углеводорода и числом структурных изомеров, в виде которых он может существовать, исключая межклассовую изомерию. Ну, давайте разбираться. С5 h12 у нас соответствует пентану, то есть формула ЦНH2n плюс 2. Давайте запишем. Соответственно, разные типы изомеров. Я буду рисовать только углеродный скелет, исключая атомы водорода. То есть, здесь атомы водорода особой роли не сыграют. Я могу сделать линейный пентат. Могу сделать следующее, я могу оставить 4 атома углерода и ко второму присоединить соответственно метильный радикал. Также я могу сделать 3 атома углерода и присоединить ко второму 2 метильных радикала. То есть непосредственно наш пентан может существовать в виде трех изомер, то есть А соответствует трем. Далее, С6H14. И я чуть-чуть модифицирую, смотрите, я 6 атомов углерода вот так дорисую. Первый возможный вариант, когда мы с вами сделаем непосредственно гексан, потом 2 метил, пентан, затем я могу сделать опять же 5 атомов углерода и к третьему присоединить метильный радикал. Следующий вариант, когда у нас будет непосредственно 4 атома углерода в главной цепи. И 2 будут располагаться у одного атома углерода. Затем 2 у второго и третьего. И еще один вариант. Ага, больше вариантов нельзя сделать, потому что у нас иначе поменяется нумерация. То есть максимально все. 5. Значит, для пункта б. У нас 5, самый большой, самое большое количество. Далее, С2, H6. Ну, здесь на самом деле, что мы с вами э, можем сделать? Зарисовать только в виде алкана, вот таким вот образом, этан. Здесь изомеров нету, только один возможный вариант. И последнее, С3, H4, у нас говорится о том, что это алкин. Я лишнее сейчас удалю, Значит, у нас здесь будет одна тройная связь, и при этом у нас указано в заданиях следующее, что исключаем межклассовую замерить. то есть мы не будем делать алкадиены. Значит, три атома углерода, и у нас будет одна тройная связь. То есть, соответственно, у нас будет вот такой вариант. Куда-то переместить углеводородный радикал мы не можем, переместить тройную связь мы не можем, потому что нумерация с, другой, с другого конца начнется. Соответственно, для пункта Г тоже только один возможный вид изомеров. То есть А3, В5, В1, Г1. Далее определите объем этена, который потребуется для получения полиэтилена массой 42 грамма, если выход продукта реакции равен 80%. То есть мы берем изначальное n количество этена, С2H4. У нас происходит реакция полимеризации, образуется следующий. Ну, Давайте здесь добавим С2H2, С2H4. 2, n количество раз. Значит, что мы с вами здесь видим? У нас непосредственно написана «масса полиэтилен. По факту у нас и масса n количества молекул непосредственно этена будет точно такая же. Поэтому что я буду делать? Ну, давайте найдем химическое количество. 42 грамма мы поделим на одномерное звено. 12 умножить на 2 и плюс 4 – это 28. 42 делю на 28, получается у меня 1,5 моль. Но эти 1,5 моль – это 80%, потому что выход у меня составляет 80%. А мне нужно найти 100%. Значит, х, соответственно, 1,5 умножить на 100 и делить на 80 – это 1,875 моль. Отсюда мы с вами можем найти объем нашего этэна С2H4. 1,875 умножаем на малярный объем, который равен 22,4. И получается у меня ровное красивое число 42 дециметра кубических. Это будет наша ответа. То есть такая легенькая b 2 задача. Далее b 3 Определите сумму малярных масс в кравномоль, азот, содержащих органических веществ и... Y, и это у нас здесь соль, я его введу, чтобы потом не забыть, что мне считать. И Z, а также азот, содержащего неорганического вещества X, не являющего солью. Но давайте разбираться. Для начала можно просто вот таким вот образом определить, какое количество атомов углерода у нас здесь есть. То есть у меня C2H5, CHO, это у меня будет пропаналь. Значит, когда у нас подвергается... Реакции серебряного зеркала у нас с вами будут образовываться пропановая кислота, и, соответственно, выпадать в осадок. Я уже так условно уравняла. Ну, ладно, будет выпадать в осадок наше серебро. При этом мы понимаем, что у нас здесь будет непосредственно неорганическое вещество. А значит, в первой нашей, ну, вот здесь вот можно так сказать, цепочки будут участвовать серебро. Серебром. Реагируя с HNO3 концентрированный будет давать нам нитрат серебра, раз она концентрированная, NO2 и воду. Можно даже не уравнивать. При этом нам говорится, что нужно определить вещество Х, которое не является солью, азот содержащий. Значит, веществом Х у меня будет NO2. Дальше, что же будет происходить с нашей кислотой? Значит, у меня взаимодействие с... С2H5NH2 этиламином. И у меня здесь нет никакого нагревания. Соответственно, у меня будет получаться соль. И у меня говорится о том, что это соль не амиды, а именно соль. С2H5, СОО. И тут частичный, ну скажем так, отрицательный заряд. NH3 на азопте будет. Формироваться положительный заряд C2H5. Вот это все это у меня вещество Y. Мы для него будем потом искать малярную массу. Затем наше это вещество Y обрабатывает натрий OH. Что же будет происходить? У нас будет образовываться не что иное, как первоначальный амин nh 2 c 2 h 5 плюс вода и плюс c 2 h 5 натрий. За счет того, что мне нужно найти азот, содержащий органическое соединение, значит, дальше я буду работать опять же с этиламином. Этиламин у нас обрабатывает H, бром, и у нас получается опять же соль. С2H5, я просто в обратном порядке напишу NH3, бром, это наше вещество Z. Теперь давайте считать малярные массу. Значит, вещество ХНО2, 16 умножить на 2 и плюс 14, у нас получается 46. Дальше наше вещество Y, вот это большое, считаем 12 умножить на 3, плюс 5, плюс 16 на 2, плюс 14 плюс 3, плюс 12 на 2 и плюс 5. 119. И плюс еще наш бромит этил-аммония. 12 умножить на 2, плюс 5, плюс 14, плюс 3 и плюс 80. Это 126. Теперь все это складываем. 46 плюс 119 и плюс 126 получается у нас 291. Это наш правильный ответ. Далее, b4. Определите малярную массу, граммомоль железа, содержащего соединение Т, образовавшегося в результате превращений, протекающих по схеме. Железо плюс купрум СО4 в воде. У нас будет происходить процесс замещения. То есть железо, как более активный металл, может вытеснить и менее активную медь из состава соединений. За счет того, что мне нужно будет найти D, вещество железа, содержащее, значит вещество А мы убираем как феррум СО4. Дальше феррум СО4 обрабатывается у нас на 3 аж. в результате этого у нас образуется натрий 2СО4 и выпадает в осадок феррум ОН OH дважды, это наше вещество В, затем феррум ОН OH дважды окисляет присутствие воды и в результате этого у нас повышается степень окисления железа феррум ОН OH трижды, это наше вещество В. И затем у нас ферум ОА3ИЖД обрабатывают раствором HNO3. В результате этого у нас образуется нитрат со степенью окисления плюс 3 и, соответственно, вода. Далее наш нитрат, то есть это вещество Г, будет разлагаться. Разлагается он на ферум 2О3, НО2 и О2. Соответственно, наше искомое вещество Д это ферум 2 о 2 3. Считаем малярную массу. 16 умножить на 3 плюс 56 умножить на 2. Ровно, красиво, 160. Это наш ответ. Далее, B5. Смешали 3 метра кубических. И сразу же я обращаю внимание на единицы измерения. Да, в чем у меня и что потом нужно в каких единицах измерения найти? Пропина и избыток кислорода. Значит, пропин... Это у нас C3, то есть это относится к классу Аукина, поэтому общая формула CnH2n-2. 3 умножить на 2 это 6, минус 2, 4. C3H4 плюс O2. Понятное дело, что смесь подожгли, у нас образовался CO2 и... H2. Тут же, скажем так, не отходя от кассы, я это все уравниваю и получается у нас следующий коэффициент. После окончания реакции объем газовой смеси составил 17 метров кубических. Какой объем кислорода был добавлен к пропину? Измерения проводились при 250 градусах и давлении... 101 и 3 килопаскали. То есть... Ну, у нас имеется в виду, что здесь непосредственно одинаковые будут для всей системы, будут одинаковые условия. Эту задачу мне проще решать методом таблиц. То есть был изначальный объем, дельта В сколько прореагировала, и объем конечный. Значит, объем нашего, даже и метр кубический не буду писать, нашего пропина 3. Затем... Мы не знаем, какой объем был кислорода, поэтому я его представлю как x. За счет того, что у нас по условию избыток кислорода, то есть его избыток, соответственно, считаем мы по недостатку. Недостаток это у нас пропин, то есть он прореагировал полностью. В три раза больше у меня будет объем прореагировавшего кислорода. 3 умножить на 4 это 12. И также в три раза больше у меня будет объем СО2, то есть он тоже у меня является газообразным веществом. При этом обратите внимание, при какой температуре у нас проводятся измерения. 250 градусов. При такой температуре мы знаем, что вода находится в газообразном состоянии. А значит, она тоже будет входить в конечный объем смеси. Значит, мы определяем, сколько же объема у нас получилось нашей, соответственно, воды. То есть я вот так вот стрелочками поставлю, а вода образовалась в два раза больше, нежели чем сходного пропина. 6 метров кубических за счет того что у нас до протекания реакции продуктов реакции нету что мы с вами можем сказать значит если у нас полностью весь пропин прореагировал значит его 0. сколько осталось нашего кислорода x минус 12 сколько образовалось нашего co2 9 воды 6 вот это все и будет равно 17 метрам кубическим давайте найдем чему же равно наше x что я делаю? Я просто переношу в другую сторону, соответственно, без х. 17 плюс 12 минус 9 и минус 6. х у меня равно 14. Это будет нашим ответом. Классная задача, на самом деле. Просто вот этим методом таблиц очень легко их решать. Далее, b6. Йод производные органические соединения получают в обменной реакции между соответствующим хлорпроизводным и... И одидом натрия в этаноле. У нас даже записано уравнение реакции, но мне на самом деле проще переписать ее. Мне так удобнее. Значит, что дальше? Возможность протекания реакции объясняется по плохой, плохой растворимости натрий хлор в этаноле к этанольному раствору два бутановой кислоты масса 98 грамм массовой доли кислоты 10 процентов добавили насыщенный раствор иодида натрия в этаноле 143,3 грамма. Растворимость адидонатрия в этаноле 43,3 грамма на 100 грамм этанола. Определите массовую долю и натрия в жидкой фракции, которая была отделена после окончания реакции, и из которой отогнали 100 сантиметров кубических этанола плотностью 0,79 грамма на сантиметр кубический. Для начала мы запишем с вами конкретную реакцию. У нас с вами вступает в реакцию 2 хлорбутановая кислота. Значит, мы сначала запишем структурной формулой, а соответственно потом можем ее свернуть. Значит, у нас у второго атома углерода будет располагаться хлор. Затем в реакциях у нас будет происходить следующее. Даже вот эту реакцию мы можем с вами убрать. Нам показали, в чем же здесь смысл. То есть, я могу это все свернуть, записать как? С4, затем атомов водорода у меня 3, 4, 5, 6, 7, H7O2, хлор, затем у меня вступает в реакцию на 3 йода, в результате реакции вот этот хлор будет меняться на атом йода, то есть в с4, H7O2Y, плюс натрий хлор, который, обратите внимание, он выпадает в осадок, потому что растворитель у нас не вода, а этанол является. Значит, что у нас, с чем тут взаимодействует, в каком соотношении, в каком химическом количестве? 98 грамм с массовой долей кислоты 10%. Сразу же, что мы с вами можем найти? Массу вещества 9,8 грамм. И тут же, не отходя... Опять же, от этого нашего вещества находим химическое количество. Для начала считаем малярную массу. 12 на 4 плюс 7, 16 на 2 плюс 35 и 5. У нас получается 122 и 5. Если я 9 9,8 8 поделю на 122 и 5, у меня получается 0,08 моль. Отлично. Теперь что у меня еще есть? У меня есть раствор... Натрий йод 143,3 грамма, растворимость 1 натрий 43,3 грамма на 100 грамм этанола. Обратите внимание, какое у нас классное подобрали соотношение. Смотрите, у нас 143,3 грамма раствора, и там будут находиться x грамм вещества. При этом у нас сказано, что в 100 граммах этанола как растворителя да, содержится 40 и 3, ,3 грамма вещества, а сумма при этом, то есть сам по себе раствор у нас будет сумма 100 плюс 43 и 3 это 143, 3 что мы с вами можем сказать тогда и масса нашего натрия йод будет 43 и 3 грамма. Отлично, теперь за счет того, что у нас спрашивается определить массовую долю иодида натрия в жидкой фракции, то есть он у нас будет находиться в избытке, значит считаю я все по нашему хлоропроизводному, значит у меня столько же сотых прореагировало натрий-йод и не забываем о том, если мне нужно найти в оставшейся жидкой фракции массовую долю чего-либо, то есть в растворе, значит я должна отнять массы всех мало растворившихся веществ и при этом у меня еще минус 100 сантиметров кубических это 0, C2H5H. Мне эту массу опять же нужно будет отнять. Ну, плотность у нас есть 0,79 грамм на сантиметр кубический. Давайте же определим масса натрия, которая прореагировала. Я ее так и помечу. 0,08, я дам на малярную массу. 127 плюс 23, это у нас 150. 150 умножая на 0,08 – это 12 грамм. Теперь, какая масса натрий-йод у нас осталась? Оставшаяся. 43,3 минус 12 грамм. Это у нас 31,3 грамма. А теперь находим массу конечного раствора. Что это такое? Это масса раствора нашего хлорпроизводного, я просто по отдельности все напишу, чтобы было понятно, плюс масса раствора натрий-йод, минус масса выпавшего в осадок натрий-хлор, я поставлю стрелочку вниз, и минус масса отогнавшегося этанола, который, наоборот, у нас условно улетучился. Давайте найдем все эти массы. Значит, масса раствора изначального 98 грамм. Масса добавленного натрия 143,3 грамма. Масса раствора минус масса натрия хлор. У меня ее нету, значит, я попутно ее еще 0,08 умножить на 58,5. Получаем мы 468 минус 4,68 и минус масса этого. Ну, здесь, я думаю, что можно и не расписывать, да, то есть 0,79 умножить на 100 получится 79 грамм. Давайте найдем массу раствора. 98 плюс 143,3 минус 4,68 и минус 79. У нас получается 157,62 грамма. Давайте найдем массовую долю на хлор в оставшемся растворе. 31,3 делить на 150. 67 62 и получаем мы 0 целых 199 или если мы округляем до целых и в процентах это 20 процентов далее b 7 имеются водные растворы с одинаковыми массовыми долями растворенных веществ установите соответствие между формулой растворенного вещества и ph раствора сильные электролиты диссоциируют полностью отлично значит нам нужно в какой-то последовательности выставить вот эти наши вещества во-первых нужно вспомнить о чем что у нас здесь на самом деле выбивается из всей нашей скажем так компании NH3 он будет обладать основным свойствами в любом случае его ph будет 11 и 2 да то есть она будет намного выше и в э, щелчной среде находиться а теперь что касается аж хлор аж бром и h- нужно помнить о том что что Здесь нельзя это задание решить таким образом, что в группе, например, сверху вниз для безкислородных кислот сила будет увеличиваться. Здесь мы должны обратить внимание, что нам говорится о одинаковых массовых долях. Да, то есть, значит, у меня массы всех этих веществ будут одинаковы. А что такое концентрация? Потому что у меня pH непосредственно связано с концентрацией. pH – это отношение химического количества к объему. А что такое химическое количество? Это масса делить на малярную массу. Если вот эта вот часть у меня одинакова для всех веществ, то есть одинаковые растворы с одинаковой массой вещества, то вот малярная масса будет различна. И pH у меня будет непосредственно зависеть от концентрации. Давайте рассуждать следующим образом. Чем больше у меня значение концентрации, тем ниже будет значение pH, потому что pH – это у меня минус десятичный логарифм от концентрации протонов водорода. Соответственно, где у меня будет меньшая малярная масса, тем больше будет концентрация, и тем меньше у меня будет Непосредственно pH. Давайте рассуждать. Значит, для H-хлор малярная масса 36,5, для H-бром это 81 и h это 128. То есть у меня самое низкое значение pH будет для самой наименьшей малярной массы. То есть А у меня будет соответственно 1. B у меня будет соответствовать, но я уже правильно буду записывать, A1. B мы с вами договорились, у нас амиак, но в любом случае будет обладать основными свойствами 4. Дальше V соответствует 2, и G соответствует 3. То есть правильный вариант ответа A1, B4, V2, G3. Далее v8. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции с помощью электронного баланса. Давайте я поподробнее распишу. Значит, первое, что вы должны сделать, это определить степень окисления атома всех химических элементов, при этом подчеркнуть те, которые изменяют именно степень окисления. Ну, я уже достаточно быстренько это сделаю. Значит, у нас здесь перекисли кислород минус 1, и стал он 0, марганец был плюс 7, стал марганец плюс 2. Давайте разбираться. Значит, кислород был минус 1, стал кислород 0. Что у нас сделал этот кислород? Он у меня свою степень окисления повышает. Значит, он будет отдавать электроны. Но что мне нужно учитывать? Какое количество атомов Участвуют у меня в полуреакции. Их в левой и правой части 2. И я это учитываю. Потому что каждый из атомов кислорода у меня отдает один электрон. Но по два атома участвует в такой полуреакции. Затем марганец был плюс 7, и там маганец, плюс 2. Он у меня понизил степень окисления, а значит, принял 5 отрицательных электронов. Два 5, я сношу эти электроны, вправо наименьшее общекратное 10, 10 делю на 2 это 5, 10 делю на 5 это 2. Соответственно перед кислородами я должна поставить пятерки, вот я их ставлю. Затем двойки я должна поставить перед марканцем. Следующим этапом, что я должна сделать, это уравнять оставшиеся металлы. У меня в правой и левых частях количество атомов калия совпадает, а соответственно я... Перед калий 2СО4 ставлю единичку. Теперь какое количество а, сульфат групп у меня есть? 2. 2 вот здесь и одна вот здесь. Всего 3. Значит, тройку я ставлю перед серной кислотой. Затем считаем количество атомов водорода в левой части. 5 на 2 – 10. Плюс 3 на 2 – это, соответственно, 6. Всего 16. 16 делю на 2 – это 8. Проверяем по количеству атомов кислорода. 5 на 2 – 10 плюс 8 плюс 12. 30 в левой части и теперь в правой. 8 плюс 4 плюс 10 и еще плюс 8. Тоже 30. Соответственно, уравняли. Мы с вами верно. Что нам остается? Определите сумму коэффициентов перед формулами восстановителя и кислорода. Значит, Кто такой восстановитель? Восстановитель это тот, кто у нас отдает электроны. Электроны у нас отдает вот, нашу молекулу перекиси. Здесь пятерочка. И здесь пятерочка, соответственно, сумма, и правильный вариант ответа у нас равен 10. b 9 Бутилкаучук синтезирует путем совместной полимеризации 2-метилпропена и изопрена. Ну, давайте сразу же запишем уравнение реакции. 2-метилпропен. Пропен у нас, соответственно, 3 атома углерода. И у нас 1, 2, 3 должна быть кратная связь и второго атома углерода будет располагаться метильная группа. насыщая все атомами водорода, где это необходимо, и раз у нас совместная полимеризация, то есть сополимеризация еще молекулу изопрена. Значит, изопрен. Изопрен он очень похож на э, бутадиен, но при этом есть еще опять же метильный радикал. Везде, где возможно, насыщаю атомами водорода. Макромолекулы бутилкаучука содержат звенья обоих маномеров. Бутилкаучук масса 1972 грамма может обесцветить 32 грамма раствора брома в 4 хлористом углероде. Четырехлористый углерод говорит о том, что у нас будет происходить не реакция замещения, а реакция присоединения по месту разрыва кратной связи. С массовой долей брома 5%. Рассчитайте, сколько мономерных звеньев 2 метилпропена приходится на одно мономерное звено изопрена в бутилкаучуке. То есть мы с вами наверняка не знаем, какое соотношение. Но у нас получается какой-то каучук. бутилкаучук. Значит, что мы с вами можем сказать? У нас масса, я вот так напишу, каучука. 1972 грамм. При этом обесвечивает он у нас бром. Бром 2. А непосредственно какой массой? 32 грамма. И при этом 5% у нас масса вещества. Давайте найдем массу вещества бром 2. 32 ее умножить на 0,05. Получим мы с вами 1,6 грамма, а дальше найдем химическое количество бром-2. 1,6 грамма мы с вами поделим на 160, это молярная масса двух атомов прома. брома. Ну, здесь достаточно легко, получается у нас 1 сотая моль. Теперь, как же разобраться с этой задачей, если мы не знаем формулу каучика, не можем найти малярную массу? А как же образуется вот этот наш каучик, бутил-каучик? Он образуется за счет реакции полимеризации. Полимеризация протекает за счет разрыва кратных связей, но при этом в нашем исходном веществе 2 метилпропени кратные связи, только одни, да, то есть одна кратная связь, она разрывается полностью и, соответственно, остается только кратная связь которая будет вы бутилкаучки обесвечивать бромную воду именно за счет нашего изопрена соответственно химическое количество бром 2 равно химическому количеству изопрена за счет того что у нас с вами реакция полимеризации и у нас не выделяются какие-то низкое молекулярные вещества я могу найти Массу, ну, скажем так, изопренового остатка в нашем бутилкаучке. Я вот это химическое количество брома буду умножать на малярную массу изопрена. 12 умножить на 5 плюс, значит, у нас здесь 8 атомов водорода умножить на 68. 0,01 у нас получается 0,68 грамм. Тогда масса моего 2-метилпропена, я так сокращу, это вся масса каучка, 19,72 минус 0,68, то, что приходится на изопрен. И получаем мы 19,04 грамма. Теперь находим химическое количество 2-метилпропена значит 1904 грамма я должна поделить на молярную массу 12 умножить на 4 плюс 8 это 56 грамм на мой 1904 делю на 56 034 для того чтобы найти соотношение я делю и химические количества то есть у меня соотношение 034 00 одному и соответственно на одну молекулу изопрена мне будет приходиться 34 молекулы 2 метилпропен прикольно интересная задача и самая самая последняя задача b 10 и в результате полного восстановления углеродом твердого образца массой сто шестьдесят грамм, содержащего только элементы железа и кислород, получили смесь угарного углекислого газов объемом 56 шесть кубических с массовой долей кислорода 61%. процент. Определите массу восстановленного железа. Значит, у нас, э, с чего мы найдем, нам нужно, начнем, нам нужно найти соотношение угарного и углекислого газа, поэтому я пока что это удаляю, то есть у нас есть СО CO и co 2 Химические количества, пусть будут у них х x, и x, y. нам нужно найти соотношение. Я сразу же этот объем могу перевести в химическое количество, 56 делю на 22,4, получится 2,5 моль. Теперь, что у меня есть? Массовая доля кислорода у меня 61%. Что такое э, массовая доля кислорода? Это масса кислорода из первого нашего вещества, из угарного газа, плюс масса кислорода из углекислого газа, делить на массу всей смеси. Но давайте будем по отдельности все находить. За счет того, что нашим нашем... -угарном газе, угарном газе будет находиться только один атом кислорода, значит, и химическое количество его будет равно х. За счет того, что в СО2 два атома кислорода, значит, его химическое количество будет равно 2 у. Что мы теперь с вами можем сделать? А мы с вами можем записать. Значит, масса кислорода в первом у нас будет, соответственно, 16 х, масса кислорода во втором у нас будет соответствовать... 32y. Просто умножаем на малярную массу 16. Чему равно масса смеси? Молярная масса CO 28 и химическое количество х. И углекислого газа 44 умножить на y. Все это равно 0,61. И что мы с вами делаем? Находим соотношение х и у. 16x плюс 32y равно. 28 я умножаю на 0,61. Это получается 17.08х плюс 44 умножить на 61. Это 2684 y Что я делаю? В правую и левую части я соответственно отношу с х и с у. 32 минус 26.84. У меня получается 5 и 16 Равно 17.08 минус 16. Это 1. 0,8х. А что я знаю? Что х плюс у у меня равно 2,5. И что отсюда можно найти? Я могу подставить, что х – это 2,5 минус у. Беру, подставляю вот сюда. 5,16у равно 1,08 умножить на 2,5 минус у. Рассчитываем, чему равно х. 1,08 умножить на 2,5 – это 2,7 минус 1,08у. Продолжаем. Значит, я переношу в эту часть 1,08, при этом знак у меня поменяется. То есть я 5,16, y плюс 1,08, y. Получится 6,24, y равно 2,7. Y как сюда, 2,7, делю на 6,24. У меня получается 0,433 моль. Тогда химическое количество или x 2,5 минус 0,433. 2,5 минус 0,433. 2,67 моль. И как здесь на самом деле схит? То есть у меня есть какой-то оксид. Ферм X, o, y. Я вообще не знаю, какое там соотношение X, Y. Что это за оксид? Вдруг он смешанный, вдруг это смесь оксидов. Самое главное, его восстанавливают углем. У меня получается железо, СО CO и СО2 что мне нужно знать если вот это все у меня 164 и 1 и вот этот оксид у меня по идее состоит из железа и кислорода если я буду знать массу кислорода значит разница между общим общей их массой и массой кислорода это есть масса железа масса восстановленного железа которая вот здесь и будет значит что мне осталось найти массу кислорода в С. О и CO2. Чему отдельно она равна? Обратите внимание. Вот моя масса кислорода. Давайте это все найдем. Значит, масса кислорода суммарная 16 умножить на х. Дих у меня 2,067. Плюс 32 умножить на 0,433. Ищем массу кислорода. Значит, у меня она получается 40. 6,928 грамм. Значит, масса железа 164,1 минус 46,928. И получается она 117,172 грамма. Но если у нас cd, мы округляем до целого числа 117. Это Наша последняя задача, на этом разбор 2010 года закончен и завтра уже выйдет разбор 2011 года. Всем пока!